Что это такое? А, ah, вы <laughs> я думала вы иностранец. Yeah. У нас есть uh, парашют. Парашют, э прог прогулка а -а -а. на парашюте, прогулка на яхте и детицкие. И сколько стоит? А что вы снимаете? А, что? Парашют стоит 100 Рекла лари. Рекламу делаю. Вам. Очень классно. Парашют стоит 100 лари. Прогулка на парашюте. И сколько Этот времени? Взят? С 5 до 7 минут парашют... 100 лар. Да, 100 лари, но это с яхтой вместе А mm. если возьмете только яхту, то она 150 Этот, именно этот Есть mm. и которые по 100 лари, есть и которые по 70 лари Недороговато? По все все по-разному, ну не знаю mm. Спасибо, удачи не за что. спасибо вам большое I time. <laughs> Theseر ashr have a conversion. to speak here is to speak うん Дорогие друзья, мы за 200 надо. Вы насладитесь в раскопанной батуны Лазурного моря. Вы увидите горы по всей и стросе. А если повезет, то мы увидим с вами стаю дельфинов. Наш экипаж подарит вам отличное настроение и даже разрешит сделать классные фотографии за штурвалом. Добро пожаловать на борт, друзья! Мы уже скоро отправляемся. Спуск с левой стороны. Черный. Доблестный да. Раньше кайфули на магазине.